здравствуйте мои хорошие сегодня в видео я хочу поговорить на такую тему как же привлечь в свою жизнь деньги я думаю у каждый человек сталкивается с такой проблемой как нехватка денег но не каждый знает что можно использовать любую ситуацию привлечения денег хотите узнать как поставьте лайк и подпишитесь на youtube канал также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Многие, я думаю, из вас знают, что многие из вас имеют разные эмоции, но немногие умеют ими управлять и не знают, как им их направить нужное для вас русло для того чтобы например привлечь деньги из вашей эмоции необходимо первое это например у вас идет обида на кого-то говорите это к деньгам например у вас идет агрессия какая-то говорите это идет к деньгам либо у вас какая-то ссора происходит. Все к деньгам. Но запомните. Также негативные эмоции, они имеют сильное воздействие. Лучше, когда эти эмоции будут положительные. Если у вас эмоции идут положительные, идут от радости, счастья, позитива. Вы с детками гуляете, вы радуетесь, вы говорите, это к деньгам. У вас какие-то положительные эмоции происходят. Вы чувствуете, что... У вас чувство от мужа, например, проснулось, да? Значит, говорите, это к деньгам. У вас, например, чувство к ребенку проснулось, к деньгам. У вас какое-то положительное сообщение, вы тоже говорите, это к деньгам. Вы что-то покупаете, тоже говорите к деньгам. Либо расплачиваетесь на кассе, можно также проговорить. Я покупаю финансовое благополучие. То есть, когда вы используете положительные эмоции, ваше желание исполняется в разы быстрее, чем вы будете работать с негативными эмоциями. Но негативные эмоции можно также переворачивать в положительные. Положительные эмоции, например, при любом скандале, разногласии, недопонимании можно проговорить как деньгам, как лучшим отношениям. Либо все, что вы пожелаете. Вот такая интересная практика. Если вам понравилось, подписывайтесь на YouTube канал и ставьте лайк этому видео. Кстати, я вам оставила небольшой подарочек в описании под этим видео. Переходите по ссылкам в описании видео. Всего доброго. До свидания.